Представляет мотоцикл класса индура это юондака как видим мотоцикл приобрел новые окрасную новые наклейки новый дизайн они есть разных цветов есть красный синий черный вот. ну, данная модель синяя для сравнения со всем остальным Итак, мотоцикл один из самых высоких по своей посадке То есть у него 950 мм по седлу С моим ростом 1,75 м То есть немного неудобно Но за счет того, что мотоцикл по максимуму облегчен На нем легко и удобно ездить Установлена диагональная рама Она из дюралевых сплавов То есть она очень легкая Есть защита двигателя в данной комплектации вот такая защитка небольшая пластиковая двигатель 250 кубических сантиметров двигатель с верхним распредвалом и имеет 4 клапана то есть 2 впускных клапана, 2 выпускных что дает двигателю максимальную мощность это в 28 лошадиных сил впрыск карбюраторный Двигатель с жидкостным охлаждением. Установлено два радиатора для дополнительного охлаждения. То есть, и э, в мо мотоциклах Дакар нет э, кулеров на охлаждение. То есть мотоцикл не должен стоять, он должен постоянно ехать. Жидкостное охлаждение будет ему помогать при максимальных нагрузках. Коробка механическая, шестиступенчатая. То есть, ну, переключение ее классические. Первая передача вниз, остальные все вверх. исполнение даже кулисы то есть все элементы складные для того чтобы при каких-то падениях кулиса не ломалась так по передней подвеске спереди установлена длиноходная телескопическая то есть перевернутая вилка то есть у нее огромнейший ход вилка фирмы Fastace она с регулировками жесткости и скорости отбоя то есть снизу можно настроить жесткость вилки сверху пера настраивается скорость отбоя все это легко и просто делать с помощью обычной отвертки то есть никаких здесь нет таких примочек которые надо покупать специальные ключи и все остальное установлены вот такие вот колеса колеса индуровские спереди 21 колесо вот. и здесь уже будут ion motorsport компоненты 270 тормозной диск то есть он очень огромный для максимального торможения то есть ну, как в классе эндура, дисковый тормоз спереди должен быть максимально информативный двухпоршневой суппорт стоит сзади так же само стоит максимально облегченный маятник то есть он тоже из дюралевых сплавов Вот. И будет, опять же, э, установлен Fastace задняя стойка. Она также с регулировками скорости отбоя и жесткости. Сверху, как видите, можно настроить жесткость амортизатора. Снизу настраивается скорость отбоя. Задний амортизатор, э, конечно же, будет э, работать через дополнительный рычаг. То есть система ProLink, как мы знаем, это самая надежная и самая классная подвеска для такого таких мотоциклов. То есть класса эндуро. Сзади установлено 18 колесо. Так же самое с Gion Motorsport компонентами. То есть это звезды, это диски тормозные. И они максимально легкие, максимально прочные. Сзади установлена 530-я цепь. фирмы КСТ. КМС. Выхлоп в мотоцикле прямо точный. Ну, работает он довольно-таки серьезно. То есть завода установлен сразу э, еще, то, то есть как стартер, так и кикстартер. То есть не думайте, что его будет тяжело заводить. Э, опять же, мотоцикл европейский и он сделан максимально качественно и максимально просто, чтобы было для владельцев этого мотоцикла. А также пластиковый бак. Бак порядка 9 литров объемом. Широкая посадка, то есть широкий руль. Есть защита для рук, то есть она не пластиковая, внутри проходит дюралевая жесткость. В новом мотоцикле 2014 года установлена электронная приборная панель, то есть ну, сделана по максимуму информативно и по максимуму просто. То есть есть спидометр, пробег. Указатель нейтральной передачи, указатель дальнего света. Вот, в принципе, больше и все. Из органов управления есть стартер, стоп-двигатель. А здесь переключение света, повороты, сигнал, ближний дальний свет. И на руле установлен сразу подсос. Оптика то есть маленькая фара, но она светит очень классно, потому что это галогеновая лампа установлена, H4, Диодные повороты, которые будут классно видно в городе, то есть если вы будете ездить на нем по городу. То есть комплектация эндуро. Сзади также само установлен стоп-сигнал. Все полностью диодно. диодные повороты, диодный стоп-сигнал. ростом можно за можно зарегулировать амортизатор так чтобы он подходил в принципе и для таких ребят ростов как я то есть мотоциклом очень легко управлять и все таки разряд уже профессиональной техники с одной стороны мотоцикл максимально прост в использовании и максимально технологичен. То есть можно легко участвовать в любых соревнованиях, либо прыжки и все остальное, этот мотоцикл выдержит легко.